Привет! Меня зовут Вова, я скутерблогер из Минска, а вы на канале Декатлон. Кстати, досмотрите видео до конца, в конце вас ждет приятный бонус. А моя задача сейчас – показать вам три самокатных лайфхака, которые конкретно облегчат вам жизнь, если вы владелец самокатов. Погнали! Третье место для тех, кто любит покататься по грязи и потом входит с грязной шкурой. Здесь вам поможет... Пластик! Просто берем пластик и насираем шкуру, затем удаляем остатки резины. Не знаю, насколько хорошо видно результат на видео, но явно могу заявить, что он удаляет всю ненужную грязь и пыль с вашей наждачки. А мы идем дальше. Номер два Лайфхаки из мастерской. В частности, этот будет полезен тем, кто купил новый СКС и столкнулся с такой проблемой, что руль не влазит в него. Вкручиваем все болты из СКС, берем любую монету и вставляем ее и придавливаем болтом, вкрученным с обратной стороны. Тем самым вы разожмете СКС и сможете легко вставить туда свой руль. Этот лайфхак позволит вам сэкономить кучу нервов при покупке нового СКС. А мы идем дальше. А теперь кое-что для любителей делать дроп и метра это КП-2. Ах, пятки! Ай, мои пятки! Тогда тебе понравится следующий лайфхак. Берешь старую стельку, отрезаешь от нее пятку и вставляешь себе в кроссовки. Главное в этой истории помнить, что ничего не спасет от двухметровых дропов. Но такая небольшая подстраховка все равно сохранит твои пятки при большинстве неправильных приземлений при дропах или в скид парке Тем не менее, лучше всегда учись землить на носки. Это были три самокатных лайфхака, которые я использую чаще всего. А если я что-то упустил, обязательно жду вас в комментариях. А теперь о приятном. Мы совместно с Декатлоном запускаем серию познавательных видео про самокат на этом канале, а также объявляем конкурс. Условия очень простые, а конкретно их три. Подписаться на канал Декатлона, поставить лайк под этим видео и оставить любой комментарий. Кстати, количество комментариев не ограничено. Через 15 дней мы выберем победителя. А на этом всем спасибо. Надеюсь, это видео было вам полезно. Не упустите свой шанс выиграть отличный самокат для новичка от Аксела. А также подписывайтесь на мой канал, на канал Декатлона. И посмотрите вот эти два видео. Они, кстати, тоже довольно неплохие. Пока. Серьезно, подпишитесь. Вот этот и вот этот. Подписались? Потому что это не последнее мое видео на канале Декатлона.